хорошо друзья сегодня я хочу вам рассказать что такое на самом деле кликабельность и в чем состоит ее главная ценность в этом 2019 году смотрите это видео до конца и вы узнаете друзья вы на канале неумные правила и здесь мы помогаем вам создавать каналы и оказывать влияние с помощью онлайн видео Сегодня мы поговорим с вами об очень интересной теме, которая в 2019 году будет самой основной. И я думаю, что вы, посмотрев это видео, сможете составить свою стратегию на 2019 год. Поэтому смотрите далее, и мы начинаем. Друзья, у есть две возможности найти ваше видео. Это через поиск, когда они через поиск начинают э, вводить какой-то запрос или через рекомендации, когда они смотрят какое-то видео, и рядом YouTube им рекомендует какое-то похожее видео. Давайте подумаем, когда у вас будет 30 тайтлов разных названий видео, или будет всего лишь одно, где больше шансов, что пользователи смогут вас найти? Ну, Конечно же, я думаю, что когда у вас будет 30 разных видео, пускай с разными названиями, но здесь больше возможностей, что вас смогут найти пользователи. Ставим галочку. Второе. Через рекомендации. Если у вас будет одно видео и 30 на одну тему, как вы думаете, где больше шансов попасть в рекомендации? Такой важный фактор, как количество времени, проведенного за видео, это количество просмотренных минут, оно на, на, на первоначальном этапе играет важнейшую роль. Поэтому э, вы свои просмотры можете хоть по одному, по два, по три, по пять просмотров, но если это умножить на 30 видео, то у вас будет намного больше просмотров. Поэтому количество видео намного важнее, ваше постоянство. То есть вы э, вашему пользователю... Говорите, что я каждый день выпускаю видео, и пользователи начинают ждать ваше видео. Понимаете, когда один раз уже на вас подписались пользователи, да, то вы по-любому останетесь у них в подписке. Мало шансов, что они отпишутся, поэтому вы должны их все чаще и чаще снабжать хорошим контентом. Друзья, я думаю, здесь три основные причины, которые говорят о том, что количество больше, чем э, качество. Первая причина – это 30 видео, это 30 тайтлов. У пользователей будет больше возможностей найти какое-то одно из этих видео и посмотреть. Второе. Эти 30 видео связаны между собой. То есть, если вы посмотрели одно, потом захотят посмотреть второе, третье, оно, возможно, будет рекомендовать друг друга. Поэтому эта связка из 30 видео, она будет вариться в своем соку, помогать друг другу расти, по количеству просмотров и тем самым в целом вы получите больше просмотров чем одного видео и наконец третье из 30 видео у вас есть шанс что какое то одно выстрелит что оно будет таким успешным что кому то оно понравится да? и оно сможет стать таким бестселлером как бы да, хитом то есть у вас есть шансы что одно из ваших 30 видео станет хитом и тогда его количество просмотров увеличится, его рекомендации увеличатся и за ним остальные 29 последуют. То есть они будут друг друга рекомендовать, они будут друг друга подпитывать просмотрами, рекомендациями, и это намного лучше. И ваше общее количество времени просмотров будет увеличиваться. Вопрос дня сегодня такой. Напишите в комментарии, какая у вас стратегия. Количественная стратегия или качественная стратегия? Это был канал умные правила, меня зовут Айдар, спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и пишите в комментариях ваше мнение. Спасибо!